Пошли за пальчиком, если за несколько часов узнала, что кроме солнышка, синего неба и зеленой травки есть еще всякие дышми, серьезные червяки и разные колючки на цветах. Она думала, что все принадлежит ей и создано за нее. А грудники не тоже